Всем привет! Вы на канале «Секреты роскошных волос» и сегодня мы обсудим с вами, может ли от стресса начаться выпадение волос. Оказывается, еще как может. Мы часто испытываем стресс в повседневной жизни по разным мелочам, но бывают стрессы более серьезные, например, потеря близких людей, работы, сложности в личной жизни, переживания за детей. И все знают, как стресс сказывается особенно на внешности женщины. Мы теряем сон, не можем ничего есть, все становится сразу заметно на лице, и тут никакой макияж не поможет. К сожалению, стресс давно стал постоянным в нашей повседневной жизни и воспринимается как данность. Необходимо понять, что стресс – это, по сути, спазм. И этот спазм начинает работать на преждевременную смену волос. И так как эта смена занимает примерно 3 месяца, только спустя это время мы начинаем замечать обильное выпадение волос, иногда уже забывая о том, что недавно испытали нервное потрясение. Когда мы испытываем стресс, в нашу кровь выбрасывается адреналин. Стенки сосудов сжимаются, разжимаются, и это происходит много. Ведь мы то успокаиваемся, то вновь вспоминаем все, что произошло. Эти спазмы влияют на жизнедеятельность волосяного сосочка, на поступление к нему питательных веществ. От таких колебаний наши волосы невольно страдают и могут начать выпадать. Постарайтесь первым делом устранить источник стресса, источник ваших переживаний. Поймите, что большинство проблем – это мелочи жизни, не стоящие абсолютно ничего. Успокойтесь и переключитесь на какое-то конкретное дело. Выйдите из дома, позвоните друзьям, займитесь работой. Для многих это лучший способ уйти с головой в любимое дело. Чем больше вы заняты, тем меньше шансов уйти в депрессию. Если же волосы начали выпадать, также без паники. Понимаем, что это явление временное и обратимое. В это время ухаживаем за волосами, используем маски, пьем витамины. Можно пользоваться фитокосметикой. Фитокосметика – это косметические средства на основе натуральных компонентов, которые действуют эффективно и безопасно. Это настоящий дар природы. Возможности для использования очень широки, начиная от самого простого успокоительного чая из ромашки. Ромашка вообще наиболее часто используемое растение в лечении и в косметических средствах, а также в масках для волос. Вот, к примеру маска от приломкости и сухости волос вам понадобится кипяток цветок ромашки без проблем ее можно приобрести в любой аптеке и яйцо заливайте 3-4 столовые ложки ромашки пол литрами кипятка Пусть это все настоится минут 40, далее процеживаете и добавляете яичный желток. После смешиваете все это и наносите на волосы под шапочку на полчаса. Далее смыть, как обычно, мойте волосы. Как и любую маску, использовать можно пару раз в неделю. И стоит отметить, если у вас светлые волосы, ромашка придаст им дополнительный блеск. Если вы хотите узнать все о выпадении волос, о причинах, о способах лечения, переходите по закрепленной ссылке и следите за нашими новыми выпусками. Всем роскошных волос!